Дорогие друзья, на связи президент Академии Успех Вместе, ваш друг Андрей Шаура. И сегодня мною для вас создано множество подарков в виде денег, карьеры, уникальных продуктов. Ну что, поехали в эту уникальную дату 07.07.2020 года. Для вас множество сюрпризов и первый сюрприз. Мною принято решение изменить условия акции. Сначала мы планировали дать несколько часов. Нет, акция стартовала и она действует целые сутки. До 8 июля, до 7 утра Москвы. Теперь давайте обсудим возможности дохода и что за продукты. Люди ходят в магазин и тратят все деньги на еду. На лекарства в аптеках, на БАДы, на витамины, на косметику. Вы с этим согласны? Но почему-то взамен не получают деньги на свою карту. Так вот вы сегодня узнаете, как получить благодаря акции невероятные суммы денег. И давайте посмотрим, за счет каких продуктов. Получается что космонавты в мире находятся в космосе 200-300 дней, и они едят специализированную еду, которая омолаживает их, продлевает жизнь, и они не болеют 200-300 дней в космосе. Хотя многие из них пенсионеры, бабушки, дедушки, у них есть внуки, дети, но у них идеальная кожа. У них идеальная фигура. За счет чего? За счет того, что для космонавтов готовят специализированную еду. Они не готовят в космосе пельмени, картошку. И поэтому они молодые, красивые и здоровые. И вот что на сегодняшний день мы вам предлагаем. Есть завод в штате Юта. Там производятся продукты клеточного питания, которые заменяют завтрак, обед, ужин. И есть все наивысшие сертификаты. Швейцария, Америка. Есть разные разработки. Япония, Германия. И что на сегодняшний день вы получаете вы получаете экономию на еде, на лекарствах, на БАДах, на витаминах, на косметике. И мы запускаем в акцию два самых знаменитых продукта, легендарных. Вот так выглядит пакет на сайте, вот видите, Special. И в этот пакет входит... Ваш любимый Elevate, это завтрак или обед с утра, полностью заменяет бананы, тушенку, кашу, рыбу, мясо. И вы экономите только на одном Elevate за месяц от 5000 рублей на еде, от 3000 на лекарствах и от 20 тысяч на бадах, витаминах, пищевых добавках 28 тысяч рублей вы экономите с вычетом уже цены, так как вы покупаете напрямую с завода через вот такой интернет магазин продукт нет крупного опта, среднего опта, мелкого опта нет охранников, грузчиков, товароведов, то вы покупаете продукт по минимальной цене. И с вычетом продукта вы экономите 28 тысяч рублей на еде, лекарствах, базах, витаминах, на косметике за месяц. И вы сытый, здоровый, и сюда входит множество полезных компонентов. Теперь смотрите, что лично мне дал этот продукт. Вот здесь мне 34, здесь 35%. Здесь до 36, до 38. Здесь 34, здесь 39. Что дал этот продукт моим друзьям, знакомым? Здесь Николаю 32. А вот здесь, в данном случае, 35. Видите, как эти продукты полезны? Айгуль. На этой фотографии мы видим, что... В данном случае 41 справа, 38 слева. Здесь без косметики 43 год справа. Значит эти продукты действительно экономят деньги на еде, на лекарствах, на БАДах. Вот что произошло с молодым парнем. Люди бросают пить, курить, происходит э, омоложение, подтяжка кожи, давление в норму, сахар в норму. 43 третий год, 53 третий год, минус 45 килограмм, 43 третий год, уходят проблемные, еще раз говорю, участки на коже. Подтяжка, лифтинг, омоложение, кровь становится премиум класса, экзема убегает, витилиго убегает. Ну просто налицо результат. У этой женщины витилиго было. Продукт помогает всем. Детям, взрослым. Профессора потребляют этот продукт. Также перед операцией, после операции рекомендуют. То есть это натуральное клеточное питание. И чемпионы мира тоже пользуются этими продуктами. И вот такой завтрак вам будет обходиться меньше 100 рублей в день. И ужин. Ацелерейт. Где также есть мелатонин, энзимы, ашваганда и экономия на БАДах, витаминах, пищевых добавках. Вы видите здесь 20 тысяч с вычетом продукта. На еде это ночной ужин от 5 тысяч рублей и на лекарствах от 3 тысяч рублей. Получается 28 тысяч в месяц экономия на ночном питании Accelerate И 28 тысяч. Экономия на дневном питании Элэвейт. 56 тысяч рублей вы экономите на лекарствах, базах, витаминах, косметике. Благодаря этим двум продуктам. И вот они как раз и участвуют в акции. Вам надо зайти на сайт и в течение суток успеть купить продукт. Напомню, акция длится до 7 утра Москвы 8 июля вы берете продукт напрямую с завода, без посредников, крупного, среднего, мелкого опта, нет магазинов, и вы не переплачиваете. Теперь какие деньги здесь можно заработать? Магазин и так прилично платит. Больше, чем в классическом бизнесе, в сетевом бизнесе, работа по найму. Но в момент акции... В момент акции мы за приглашение новых людей вам выплатим не 50%, а 70% от баллов. То есть вы получите не 35 долларов за приглашение, а 56 долларов. То есть человек покупает пакет на 90 долларов, а вы получаете 56 долларов. Представляете? Это невероятно круто. Никто столько не платит. Без акций мы платим 35 и плюс увеличенный бинар за место 70 баллов, за повторные покупки 80 баллов. То есть повторные покупки в бинар зарплата на 15% в сеть больше, а за приглашение будет на 20% больше, за место 50-70% выплатим. И вот в магазине есть выплата. Если человек покупает, смотрите, продукт на 90 долларов плюс доставка 13 долларов, то вы получаете 35 долларов за нового человека, но в момент акции вы получите 56 долларов. И вот здесь я написал схему, вы приглашаете 5 человек, и за каждого в момент акции получите по 56 долларов за место 35. И я предлагаю мотивировать ваших новичков таким образом. Если именно сегодня ты купишь продукт, я 21 доллар тебе отдаю на счет. То есть я предлагаю вам поделиться. Таким образом вы все равно 35 долларов заработаете, но большее количество новичков будет покупать продукт. Поэтому заинтересуйте людей. Они потом заинтересуют также по 5, также поделятся с деньгами, также заработают по 56 долларов за каждого приглашенного и поделятся. Но у вас сработает бонус жизни. Эта акция участвует в бонусе жизни. Если вы закроете 2-2, вам дадут 100 долларов дополнительно, 3-3 300 долларов, 4-400 500 долларов, 5-5 700 долларов. Так вот, от товарооборота 2700 долларов вам заплатят 700 долларов. Эту схему можно делать до конца месяца. Но вы можете сделать за один день момент акции. И плюс вы получите за 5 приглашенных по 56 долларов в момент акции. А если акции нет, по 35 долларов. И от товарооборота 2700 долларов наша компания платит более 30% каждый месяц. И также от товарооборота 1800 долларов, и также от товарооборота 1080 долларов в одни руки более 30%. Это невероятно крутой маркетинг-план. Значит, схема такая. Давайте за сутки закройте 5.5, заработайте за приглашение по 56 долларов, плюс за схему 700 долларов, это за новичков. За повторные покупки позвали 10 лево, 10 право, те позвали 100 лево, 100 право. Вы получите не 70 баллов, а 80 баллов. 100 покупок по 80 баллов, 8 тысяч баллов слева, 8 тысяч баллов справа. У нас есть карьера. ран бриллиант половиной тысяч баллов слева, 7,5 тысяч баллов справа это бриллиант. Если вы закроете сейчас бриллиант во время акции, то вы получите дополнительно еще разные выплаты. 2% от мирового товарооборота, плюс за поколение. Поколение платиновое, золотое, серебряное, плюс 20% за обучение с первой линии, плюс э, за бинар от 6 до 20% за наименьшую ветку. И дополнительно бонусы жизни, и за приглашение, если у вас будут приглашенные. Поэтому, друзья, нужно сейчас всем это передать. И сегодня в 14.00 и в 19.30 Москвы будет прямой эфир, где подробно все будут рассказывать, куда вам надо пригласить всех своих друзей и родственников. Потому что там люди узнают о том, как можно зарабатывать деньги. Посмотрите, сколько зарабатывают наши ученики. Вот у нас была недавно акция в июне. У нас с Кавказа девчонка заработала 3,5 тысячи долларов за сутки. Мой доход состоял за 11 часов 35 тысяч долларов. 2,5 миллиона рублей. То есть люди зарабатывают. Девчонки, студенты. И это круто. Смотрите. Галия за 3 часа три тысячи долларов. Булат в прошлом водитель. За 11 часов 2000 долларов. Шарип. За несколько часов более 1500 долларов. Мадина. 2000 долларов за сутки. За несколько часов Айгуль. Более 3000 долларов. Елена и Юри. За 8 часов заработали. Получается более 1500 долларов. Зинаида. За несколько, получается, дней несколько тысяч долларов. То есть акция дает вот такие доходы. Пенсионер, Маргарита Вельс, за 5 часов 5 тысяч долларов. Семейные пары, 1000 долларов за сутки. Надежда, 1500 долларов за несколько часов. Мы видим, что люди зарабатывают, зарабатывают разные суммы. Николай. Смотрите, 3,5 тысячи долларов за несколько часов. Вот уникальный результат. Молодой парень, Иван, за сутки полтора миллиона рублей, 20 тысяч долларов. И таких людей очень много, я могу их долго показывать. Жалгарма, смотрите, за 12 часов более 100 тысяч рублей. Все зарабатывают. Разного возраста, разных религий, разных профессий. И вы можете зарабатывать. И вот сейчас идет акция. Вам надо сконцентрироваться. Светлана, смотрите, за сутки. Более полторы тысячи долларов. И сегодня в прямом эфире мы это все покажем. Покажем результаты. Люди после этих продуктов начинают ходить, говорить, путешествовать. Покупают квартиры, машины, путешествуют, помогают людям. И все это благодаря системе Академии Успех Вместе, тренинги на земле, тренинги в интернете. Но та система, которую он сделал, это Академия, это ну, на самом деле сегодня лучшая система, друзья. Это самая лучшая система, которая позволит нам продвигаться в будущем. И наши семьи действительно не будут бедны. Мы будем богаты с этой системой. Я невероятно благодарна, наверное, вам. Поэтому сделайте все возможное. Расскажите про нашу систему всем друзьям, родственникам. Успевайте сделать заказы, делайте мини-склады. Сегодня вирус бушует, наши продукты профилактируют вирус. Сегодня более 700 заболеваний в мире существует. Наши продукты помогают людям экономить деньги на лекарствах, на БАДах, на витаминах. И прямо сейчас в кабинете есть специальный пакет промо. Берите, берите, берите усиленные баллы, бонус жизни, бонус за приглашенного. Подводим итог. По бинару идет 80 баллов вместо 70. За приглашение не 35 долларов, а 56 долларов за новичка. И участвует в схеме 2 2 3 3 4 4 5, 5. Продукт Elevate и Accelerate. Действуйте и побеждайте. С вами был ваш друг, президент Академии «Успех вместе» Андрей Шаура. Это академия, которую выбирают люди с высокими вибрациями. До встречи в прямом эфире.